Вот она золотая осень Правда день сегодня Несколько Прохладный Ветреный Но все равно эту красоту Прямо хочется на нее Любоваться Снимать на камеру И просматривать всякий раз А вот побежал Наш дружок Вон он Шустренько как чешет Хотя на трех лапках. Вот это наш санаторный парк. Здесь я каждый год гуляю. Каждый день. В свой приезд. Здесь, конечно. Здорово, потому что много хвойных деревьев. Они создают свой уникальный воздух. И здесь, в общем-то, дышится совсем иначе, чем в городе. И пользоваться этим нужно. Все время какая-то птичка. Не вижу ее. А вот второй наш пес. Ага вот и этот. Вот они тут. Гуляльщики Хорошие Хорошие Да Ждут завтрака Только что я их разбудила Они там в куче листьев спали Я стала мимо них прогуливаться и они проснулись Теперь ходят за мной Сопровождают и ждут завтрак Их тут никто не обижает Все любят Кормят Вот они какие тут все толстенькие да, вот такие, вот такие мы собаки Вот такие мы собаки Травку пока едят Люди свою пьют Настоят травяные перед завтраком Они себе тут корешки какие-то находят И тоже их грызут Молодцы!